Ну ч, здорово, с тобой снова я, да, сегодня у нас MyGaming Club. Новая игра, собственно говоря. Как назовем игру? Давай, я не знаю. Дай по стандарту. Обучение, так да, кому надо, это обучение. что это за страшный звук был. Это за скример. Так. И мы по каком-то гараже, да? Начинаем. Угу. машина походу наша И тут ходят чуваки ну, давай поставим все на свои места это что за подставка залазить на верхний уровень можно так как тебя Ага, понял взять режим установки ну x я нажимаю x а как Ага, на F, я понял. Да, я вот так вот прям с краю поставлю его. Будем экономить уже место с самого начала. Так. F, нет. X, нет. А, ага, на кнопку мыши, понял. Чем лучше обустроен ваш стол, тем выше может быть тариф. Однако не стоит забывать, что клиенты будут ожидать и соответствующее железо. Крутой стол равняется мощный компьютер. Понятно так ну давай моник поставлю вращать ага вот так вот и кнопка мыши все понял разобрался давай вот так вот и мышку и мышечку тоже повернуть надо Встанете, у нас компьютер ламповый еще. А, стул. Стул, так. Стул. стул. И системник. Так, а как тебя взять? Так, а присесть? Посесть я не могу. Присесть меня не научили. Снять. Но Он хочет снимать только хышку. Я не хочу снимать хышку. Подожди. Как мне взять систему ну, в руки? давай, я не знаю. О, взять. Так он берет крышку с туши. Подожди, подожди, подожди, подожди. Прощать, писать. Писать. Так, поставить, бегать, взаимодействовать. Вот так, что непонятно, почему он не хочет брать компьютер. Пять, возьми. Давайте еще для начала приберемся Перед началом, скажем так, рабочий, рабочего дня. Ну, хотя бы так вот. Мужик. Ну еще пока закрыты. Такой зашел, проверил. быстренько вот так вот раз два раз два раз два а, так это поставим это возьмем почему ты не хочешь брать может надо открыть поставить обратно поставить возьми компьютер пожалуйста так ну прыгает, по крайней мере режим перестановки я просто есть нажал я уже думал, сейчас буду серию это останавливать, перезаходить в игру, уже. Думал, может баг какой. А, не. F. Так, QE. Мне это в другую сторону надо поворочить. А, я слышал, что его там, короче, надо на землю вставить, или иначе он считается неактивным. Так, ну что, по идее. Включить. Все, компьютер поставили. Сейчас пойдут деньги, сейчас пойдут клиенты. Да? Сейчас посмотрим. Давай такой садиться, садиться. И куда ты? Выходите, выходите. Присаживайтесь. Ну все, он сел, короче, там занимается своими делами находит тут и следили понимаешь все шлабры по лицу тебе все нормально давай автомат с едой тоже как-нибудь а, взять М -м -м, вот так повернуть его как-нибудь вот так тетенька угу. так Красоустойчивость, сила, жажда, голод, уйди на счастье ага, даже вес есть угу я понял, я понял так Что это у нас тут ну нифига себе это, короче, можно будет себе поприкольный ремонт сделать, да? Типа паркет какой-то. Керама гарази написано. Ну это, типа что это? Это плитка там, да? Обои. Ну, кстати, обои прикольно. Слушай, у нас там так обшарпано, я не знаю, я какие-нибудь. Но ну, не такое. Слушай. А мне что-то ничего из этого не нравится, на самом деле. Ладно, с этим потом разберемся. Нифига себе, эти столы продаются. Потому туалет. И типа сюда можно сходить. Нифига себе, эти трассы. А вот столы, стулья. Мужик, который сидит пиво пьет, Кресла всякие. Непонятно. Я так быстренько глянул, то есть где что находится. Потому что как ты в игре как таковой нету. Хочешь, так я вот знаю, что это, допустим, вот, э, компьютерный магазинчик. Тут можно купить комплектующие. Что это за компьютер? Так, материнка. Что-то видюха. Оперативка. Наушники. Давай, мужки-наушники куплю там идея может больше денег будут приносить компьютеры понимают что там скорее всего какой-то начальный моники смотри какие это фирма раптор это раптор по а снизу я не короче о бена это как бенк по моему или как эта фирма называется так, ну и корпуса, да? Вот такой мощный. Давай оплатить. Взять. В банкомат тут, наверное, деньги можно, да? На свалю, кого-то трафика нету, может он не ездил? короче на этот свой первый компьютер О, это приятно это бонус а, так. Вот так вот положу короче наушники сюда так вот все будет там наушники еще может деньги больше платить будет я не знаю Так, а как э, спят деньги? Ага, так на двоечку, на троечку это кредитка. Вот телефон есть. А нет, слушай, о, карта. Это у нас что? Это магазин, заправка. Тут тут, наверно тоже можно купить. Почта. Так, это вот мебельный, компьютерный. Ага, понял. Хорошо, мой клуб. Моффиус клуб. Ну, игра на 3,8. Тариф по электричеству 7 долларов в час, да? То есть можно выгнать людей, короче. А! Вот, короче, можно администрировать То есть компьютер сжигает где-то 7 долларов в час. По электроэнергии можно выгнать с компьютера, можно отключить компьютер, вот все через телефон. Короче, менеджер. Я понял, отзывы. Игры не хватает, конечно, и это печально. Черный ворон, но игры не все есть, определенно, так что решать вам, ходить сюда или нет. А -а -а. давай-ка я наушники немного передвину куда-нибудь да так может свали использовать steam должна быть на отдельном аккаунте иначе клиенты не смогут в них играть угу. Также клиенты сами выбирают себе аккаунт Steam существующих, в зависимости от доступных игр. Понятно. Давай использовать. Так, компьютер. 250 гигов у нас. Магазин. Бесплатно, давай, Steam. Странно, что его тут как-то не переименовали. Хм. Антивирус, ну, давай пускай будет. Давай посмотрим, что там в стиме. Профиль. Создать аккаунт. А, PC One. Давай так. Круткое название. Компьютер. Нет. Куда кудахте 1 все так создать все я вошел так 0 магазин а ну сейчас короче надо будет деньги на карту положить походу да ладно так а ага. еще наверное надо будет хапка и затарится для автомата использовать Выберите продукцию. А, то есть, подожди, тут можно. Наверное, как-то можно ценник на продукты выставлять в этом автомате. Так, я не хотел брать. Я просто изучал его. А, так. Ну, слушай, прикольно. Все хорошо, в там никуда не вылазит. У нас тут уже темнеет. Ну, много мы сегодня не заработали, так что... Просто пока устройством занимаемся. У нас, получается, магазин там находится. Так, аккумулятор. Нафиг... Нафига он только его там держит, я понять не могу. А как, как открыть? Ну, вот так Ставить. Его ж там закреплять никак не надо, не? А что там взял, накинул те кремы? Ну, конечно, лучше закрепить их. Давай, а, дверь закрыть. Свет в включить. ручник а, подожди я хочу управлять так настройки управления ретурн управлять машиной Что? Какой еще нафиг ретурн че за кнопка return блин Какая я переназначу я не знаю управлять машиной баба бабам -ба пускай будет n Все, управлять машиной будет на n так ты будешь управлять машиной Так, магазин где-то должен быть по идее тут. Я, наверное, проехал его. Давай как-нибудь сюда ну, Вот он, магазин. Все, так. Э -э, пары. Заглушить. Наверное, нажать и выйти с машины, да? Давай, открываем. Дорогой мужик. Дошики. Давай, дошиков тебя наберу. Что-то на нас. Не, пинэпл. Подожди. Нарисовано на нас, вроде. Ладно, не важно. Давай, с возьму. спрайтов тоже все это продавать будем сок это молоко ну, пивас М -м -м -м. давай такого сока возьму моторное масло Подожди, это меня, наверное для машину это это не замерзай короче это что это тоже молоко, блин, рядом с моторными маслами и не замерзайками. Стоит, это прям гениально. Еще это. Спам. Ну, Какие-то фруктовые уже лотинки. Давай тоже возьму. Так, здесь все пульсы, да? Нормально тут набрал. Ну ч, давай оплачем, оплатим. Ох, ты ж. Так, я пошел. Еще вернусь. А, так. Вот сюда идешь. Так, хорош там деньгами светить. И взять. И, кстати, тут, я смотрю, тоже стоит автомат этот, как этот... головый. Так, все, никак не привыкну к управлению. Давай закинусь я, чтобы потом можно было там... имя, короче. Давай, соточку. Ложусь себе на счет. Замечательно. Все, пакета. Так, закрыть. Вот не поулетало. Я поставил бы на самом деле менее чувствительным давай, как-нибудь. И вот Так. Что То, не будем брать топливо просто так. Всё, приехали. Давай вылазь. Закрывай тачку. Ну и давай продукты перенесем. А -а. Схаваю немножко. Ну, кстати, она много настроения дает. А сколько у меня там счастья? Ну, почти полное. А, взять. Еще денежка. Взять, взять, взять. Ну, 230 есть у нас. Открыть. А что если я? Я не знаю, блин. Надо, конечно, может так бьюз. Просто что люди так делают. Да, вот оно все есть. Цена 4. И давай здесь чуть-чуть, чуть-чуть побольше. Да, короче, можно так делать, чтобы там не заморачиваться там. Ну, типа кому, зачем тратить время? Так. Блин. Неудобное управление. Зато оно все теперь там. Так, давай еще раз. И взяли. Так. Все, корзинку сюда поставлю. И не значит у нас предыдущая в не улетела. Взять. Нормально, короче, пускай раскупят пока вот это вот все. Использовать. Да, вот оно все есть. Так, собрать деньги. Вот, 7, 7, 7 доляров дали. Ну что, надо например, второй компьютер уже покупать, да? Потихоньку. Я не знаю, тут... Может быть, есть какой коврик, чтобы они ноги вытирали бы. сюда. Так, денежку оставил, денежку оставил. Все, пойдем, короче. Так, ну так, ночью деньгами не светить, да, может? Так, коврик. Хочу коврик глянуть, если он тут вообще в этой игре. Можко дается. Так, ну, блин. Уже хотя ковриков нету случайно нет? не продаются ладно черт давай короче у тебя стол куплю стул возьму давай вот. э, взять взять да он может сразу несколько предметов так сказать не может не радовать то убери ты деньги уже. Хватит тут палит Так, стол. Давай его установим. Как-нибудь. Так. А -а -а -а. Типа, хочется, чтобы я его повернул, наверное, да. Взять. А -а -а -а -а -а. Поставить. Не, слушай, мне кажется, он изначально типа становится в правильное положение. Это я там типа накрутил. Нет. Тут покрутить его немножко. Давай разверну его. Я не знаю, просто влияет это на что-то, не влияет. а да, типа вот, смотри. Так, стул. Давай сюда табуретку эту. Ну, сейчас он говорит, компьютер нужно что ничего не, не на выпадало, нет? Давай денежки, все, всем бочинстик. О, смотри, он начал использовать наушники. А, слушай, ладно, ты, короче, уйдешь, там потом игр, короче, накину на компьютер. И все по денежку пополнил в твоем счету. Так, ну ч? диакаты ну это типа простенькие самые да давай вот так вот так это вот наверное сайт вот, самый это 3 у меня 1333 хм. у меня, кстати прошлый компьютер был тоже диаг третий 1333 диагсовка наушники но ну, я думаю жирно будет Харт, самый такой минимальный. А, так, ну, видео я уже взял, просто хочу ценник поглазеть. 2080, 1650, 1050, TI, 160. Так, нужен монитор. Давай, мониторич, клавиатура, так, проц нужен. Тоже какой попроще. М -м система охлаждения. 17.26. Ну, это напрос надо такой надеть, да? Я, типа дополнительно, да? А. Мышку. Давай мышку. Так. Ну, для самого простого компа, наверное, самый простой блок питания, да? Я не знаю, денег мне хватит тут. Господи, это что? Ладно, я понимаю, вот это ключ, а вот это вот что за.. Это окна мыть или что это, блин, вообще? Кто знает, короче, напишите комментарий. Хочу теряюсь догадкой догадках, что это. Но реально, блин, как будто бы окна мыть. Ну, это, типа, знаете, как в машине, короче, типа зимой. не мыть окна, это лед, короче, убирать. Так, лава-мышка, так, блок питания, это, это, это. вроде все. Давай. Недостаточно денег. М -м -м -м. А если я уберу тебя па мне денег а если я сниму со счета пятьдесятку? <звук> ох уж этот звук знаешь когда ты деньги так, э -э, забрать взять 262 рубля у меня есть Сейчас как придумали с новыми деньгами ну что надо же как-то это бизнес у расширять да я сейчас конечно без денег останусь но <сёк> жрачка все по, -по -падало. блин Взять F, поставить. Взять F, поставить. Взять F, поставить. уж Слушай, неинтересно. А эти корзины я могу как-нибудь потом сдавать, я не знаю, может мне денег за это дадут? Ф, поставить. закрыть Что у меня там? Жажда, голод. А как, простите, меня в туалет ходить? Ну давай, пока никто там не слышит, пожухчим немного. Короче, постел называется. Так, я тут хоть застегнул, надеюсь. а ну, в принципе, давай, ладно, здесь пускай эти картинки постоят. Главное, при следующем походе поесть, поесть, в магазин, блин, не забыть их. Ну а слушай, тут еще пиват остался. Открыть, F, поставить. Взять, F, поставить. Закрыть. Забрать. Отнести. Поставить. Все, Отлично денежка ну чуть прибавилось ну вот 300 вот у меня есть 300 теперь-то мне хватит на комплектующий или нет ну там вроде там типа по двадцатке, по тридцатке а там набегает потом сумма слушай, мне бы знать бы сколько я тут платить хотя бы должен о, слушай, мне на вот все хватило взять, взять взять и сколько за раз он может взять? А, ну у него слоты не бесконечны, так что давай за несколько раз тут сбегаем. Ну слушай, мы уже, короче, такой компьютер собрали. Теперь у нас бабла будет еще больше. Так, давай. Та-та-та-тан. Так. Это мы пока вот сюда... Это мы тоже пока сюда. Плаву можно сюда сразу поставить. Только повернуть ее надо правильной стороной. Вот так. Мойник. Поближе к стенке. И настолько. И все нормально. А, так, убежали остальное забирать. Ну и денежку сюда. Красавец. Что там за помещение у вас такое? А, ну понятно. А, так, мужик, ну, давай взять, взять, взять, взять, взять. Улезешь? Конечно, не влезет блин. Как же это занести компьютер и зайти раз? Все? Так, деньги встречу. Не показываю, что мы бедны. У нас там 48 баксов только есть. Давай еще. Пусто. А, ставь. Ложи. Блин, а я же еще этот корпус не купил. Вот так. Ну это давай уже на пол. Так, значит, у нас что? Мужик, ну давай денежку. Что, я сейчас дошку украду? Нет, дошку я у него украду не могу. Слушай, дай... Блин, свали, мужик, короче. Я не могу компьютером пользоваться. Нет, так что могу его выгнать, но... Ладно, фиг с тобой. Просто, блин, надо и как бы накинуть. Да, я постою, подожду. Все. Так, он свалил. Использовать все. Мужики, библиотека, так, магазин. Купить. Нет, по-моему, где-то 50-ка была, но мне тут уже, наверное, не хватит. Ну да, вот. установить и установить. как то мне там вроде. надеюсь все гигабайт так что я думаю нормально должно быть так Ну, в принципе самый дешевый корпус я не думаю что он там будет стоить какую то есть сотку, я думаю там 50 максимум или двадцатку даже самый простенький так здорово мужик не будут корпусец купить? 17 вообще изи давай оплачем оплатим вот, и просто надо забрать все погнали все за первую серию уже блин и автомат пополнили и второй компьютер сня... с ней будем устанавливать сделали давай просто пока пух сюда положи системник пока для удобности давай так поставлю так Взять, поставить, распаковать, взять, а -а -а пам, пам, пам, пам, положи сюда, М -м взять, ставить. Так, я видел, что там люди на это дело все устанавливали. Что, вот? So а там думаешь играешь? Так, за это спасибо. Так, не, слушай, ты можешь это. Ага. я так он ложит, типа. Взять. Ставить. А как мне, слушай, подожди, как мне кулер установить? Ладно, давай с кулером потом разберусь. Давай Витюху. Так вот. А, оперативку взять. Сюда, еще пойдешь. Так, это все можно на землю поставить. Здесь тоже как-то этот да? Нет. А, прикрепить. Ага, я понял. Эй! Ты можешь нормально это слышать делать? Я там сейчас раздербаню, блин, всю эту материнку плату кукуплату. Попросить. Прикрепить. кому а он Ой, господи. Взять, поставить, ровненько, чтобы было прикрепить Ну, пожалуйста. Ну вот же было. Давай две ниже, Бален. Пожалуйста, сделай все по человечески. О. Я же знаю, что ты сюда хочешь прям встать. Может, у меня этот не закреплен. Снять. Взять. Вставить. Взять. Поставить. Ага, спасибо. Прикрепить. Я знаю подожди может какая-то кнопка захрутить и а, поставить перестановки так нет f ну блин уже его даже не захватил ну да вы видите друзья а... А почему это оперативка не поставилась Ну, типа сейчас взялась поставилась не понимать и крепить о замечательно мы это сделали взять М -м -м. как там я блин увеличивал масштаб так можно я системе как-нибудь возьму? Взять э -э Поставить Так, только смотри, мне компьютер не сбросил, слышь Взять Отверху э -э взять Бай. Так Так, он не хочет. Давай, ладно, отверху сначала, потом вот это. А -а -а. Так, X не, а, нет. Деньги убери, пожалуйста. Но а как устанавливать, ну что блин, я правильно делаю? Ой, убери телефон, пожалуйста. F. учить привязку прикрепить его вот так вот да так не крепить все прикрепил отлично М -м давай жесткий диск а, нет не так Н -н неправильно взял его Немножко странное управление. Так. тебя наверняка тоже... Так, куда-то. Сюда. Дай деньги давай. Угу. Так, ну что, в принципе, компьютер собрал. Взять. Где я там? Вставить. А -а -а -а отвертку я не знаю Дахай вот здесь вот так взять М -м, повернуть все получается что только одни наушники надо можете пользоваться коробки я не знаю я тоже вынесу отсюда немножко почистить тут надо как это oh. Ничего, бизнес процветает В принципе, чисто. Вот, надеюсь, серия вам понравилось Ребят, ставьте лайки, оценивайте видео. Вот. С вами был Зазепа. До встречи в следующей серии. Всем пока!